Всем привет! Сегодня вкратце посмотрим на язык перл. Или вкратце вы услышите его описание. Небольшое, неполное и, возможно, неточное. Но попробую. Итак, сегодня язык на рассмотрении. Какой язык сегодня на рассмотрении? Это перл. Давайте вот так вот сразу буду. Перл. Язык Perl это высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования общего назначения, созданный Ларри Уолом, лингвистом по образованию. Название само Perl официально расшифровывается как Practical, Practical Extraction and репорт вот ну и language language uh, ну а в шутку там по толу эклектик раббиш листер типа патологический эклектичный перечислитель мусора блин ну, а по правильному это у нас практический язык для извлечения данных и составления отчетов. И первоначальное название Pearl состояло из пяти символов. Вот так вот было Perl. Что в переводе, то есть это совпадало с английским словом, жемчужина. Но затем стало известно разработчикам, что такой язык уже существует. И убрали вот эту буковку А. Символом языка Perl является верблюд. Не слишком красивое животное, но очень выносливое, способное выполнять тяжелую работу. Основной особенностью языка является, точнее, считаются его богатые возможности для работы с текстом в том числе с регулярными выражениями, встроенными в синтаксис. Perl унаследовал много свойств от языков C, AVK, давайте вот так вот, C, AVK, и скриптовых языков командных оболочек Unix. И в Unix в разных дистрибутивах Поддержка этого языка уже встроена. Появился этот язык в 1987 году. Perl, ну или Perl, не знаю как правильно, так как я на нем, если так вспомнить, то по-моему даже ничего и не писал. Поэтому извините те, кто знает, как правильно произносить. Так вот, Perl язык программирования общего назначения который был первоначально создан для манипуляций с текстом, но на данный момент используется для выполнения широкого спектра задач, включая системное администрирование, веб-разработку, сетевое программирование, игры, биоинформатику, разработку графических пользовательских интерфейсов. Язык можно охарактеризовать скорее как практичный, чем красивый. Главным достоинством, главными достоинствами языка является поддержка различных парадигм процедурной, объектно-ориентированной и функциональной стиле программирования. Контроль за памятью, без сборщика мусора, основанного на циклах, встроенная поддержка обработки текста, а также большая коллекция модулей сторонних разработчиков. Согласно разработчику языка, Ларри Уоллу, у Perl есть два девиза Первый, есть больше одного способа это сделать И второй, простые вещи, быть слож... простые вещи должны быть простыми, а сложные вещи должны быть возможными Общая структура Perl в общих чертах ведет свое начало от языка C Perl это процедурный по своей природе язык, имеет переменные выражения, блоки кода, отделяемые фигурными скобками, управляющие структуры и функции. Perl также заимствует ряд свойств из языков программирования командных оболочек Unix. Все переменные маскируются ведущими знаками, которые точно выражают тип данных переменной в этом контексте. Важно, что эти знаки позволяют переменным быть интерполированным в строках. Perl обладает множеством встроенных функций, которые обеспечивают инструментарий, часто используемый для программирования оболочки, например, сортировку или вызов системных служб. Редакторы. Какие есть редакторы? Специально для Perl разработчиков на языке Perl с использованием интерфейсной э, библиотеки. Давайте вот так вот. Vx виджет Написан такой открытый продукт, э, как Padra IDE. Э, сокращение от Perl Application Development э, and Refactoring Environment. Вот Perl application, development, and refactoring environment, среда разработки и рефакторинга Perl приложений. Поддержка Perl включена в такую универсальную IDE как Active State Commodo и ее открытую версию Commodo Edit. Для Eclipse Поддержка Perl реализована в виде а, пакета расширений Epic. Обе этих среды, в числе прочего, включают визуальный отладчик, IntelliJ ä, IE, и прочие продукты JetBrains, поддерживаю, по, которые поддерживают Perl 5 а, с помощью плагина с открытым исходным кодом. И этот плагин называется KameCat. Вот так. Поддержка перла в том или ином виде имеется в большинстве текстовых редакторов для программистов. Таких как кроссплатформенный Vim Emax G-Edit Genie ну, в данном случае вот у меня J. Дальше J. Edit Sublime Text. И это кроссплатформенное. также под Windows Notepad ⁇ Тоже так в том или ином виде, но ну, как минимум подсветка синтаксиса есть. И еще под Windows. Ну, возможно, много других есть, я же не знаю. Есть, те, кто знает, укажите в комментариях, напишите, что есть. Еще такие редакторы, такие, такие. А также еще есть такие продукты, как Ultra edit and UA Studio. Ну, это под Windows, я так понимаю. Для Mac, для Macintosh, есть такой редактор TextMate. Возможно, есть и другие, поэтому если вы более шарите, так сказать, в этом всем, то напишите. Определенной популярностью среди пользователей Windows также пользуется Perl Editor, входящий в линейку специализированных ShareWire редакторов для программистов от D DZ Soft. Вот так вот, DZ Soft. Был достаточно известен бесплатный редактор, вот он так называется, MassTag Absolute Pearl. Но его разработка и поддержка прекращены. Последняя версия датировалась 29 сентября 2003 года. Какие преимущества? У языка Тору. Это встроенные средства для работы со сложными структурами. Свободный синтаксис. Одна и та же задача может решаться разными способами. Много готовых библиотек, модулей. Поддержка работы с регулярными выражениями. Простая обработка больших объемов данных. Возможность программирования объектно-ориентированным или функциональным стилем. кросс Возможно, есть еще преимущества. Обязательно, если вы знаете, напишите в комментариях, чтобы все остальные видели и просвещались так же, как и я. Недостатки. Для решения небольш... некоторых задач, часть преимуществ языка Perl превращается в недостатки большое количество модулей затрудняет их поиск, что не нравится программистам, которым из всего многообразия нужны лишь пара конкретных. Где оно, где этот язык используется? Ну, электронная почта, к примеру. То есть он используется много где. Если я, а я обязательно не скажу, где он используется, ну то есть не опишу все среды или все технологии то вы, если знаете, напишите в комментарии. Так вот, электронная почта. перу э, подходящее средство автоматизации обработки электронной почты. С его помощью настраивают настраивает фильтрацию сообщений по заданным параметрам, организуют рассылку и решают множество других задач. CGU сценарий. Вот так вот. Сценарий применения CGU-сценариев обусловлено необходимостью обработки данных, введенных пользователем на HTML-странице. На сервере запускается специальная программа, которая формирует ответ пользователю после ввода данных. Язык Perl получил распространение в этой сфере из-за простоты реализации требуемых функций. Поддержка веб-узлов. Веб-узел представляет собой хранилище текстовой информации в формате HTML-страниц. Язык Perl разработан с учетом необходимости обработки больших объемов текстовых данных, поэтому также широко применяется в этой сфере. Также Perl широко используется для обработки больших объемов текстовой информации, ну, собственно, для чего он и был создан. Это и определяет сферу его популярности в определенных сферах. И одной из таких сфер является такая серьезная наука как биоинформатика Наука об анализе последовательностей нуклеиновых кислот и пептидов Также перу отлично справляется с обработкой различного типа данных Поэтому часто используется для написания различного вида парсеров и ботов Может использоваться для задач системного администрирования Многие компании разрабатывают свои движки на языке Pearl. Это регистраторы доменных имен хост и хостинг-провайдеры, поисковые системы, SEO компании, э, медиакомпании, разработчики онлайн-игр и так далее и тому подобное. Также по поисковые системы, такие как Яндекс, э, ну по поводу других не знаю, думаю тоже, ну такие как Яндекс. Там Perl, ну в определенных продуктах, у Яндекса много продуктов, но в определенных продуктах а, участие Perl очень и очень большое. А для системного администратора Perl один из самых удобных языков. А вот для системного интегратора есть уже Python или Python. И тут уже Perl отстает. Ну, ну, ну, ну. Все перл-программы. Вот. Это комментарии в стиле перл. Как вы заметили, я уже сохранил это. Perl.sh. Так вот, все программы должны начинаться вот вот так вот. User bin.perl. То есть все программы должны начинаться с этой строчки. Ну... Как минимум для вот такого использования, как у меня. Ну, к примеру, если это какой-то типа, как скрипт. Возможно, есть, есть другие правила, не знаю. Ну, сейчас мы попробуем это в качестве скрипта что-то написать. Ну, например, давайте объявим переменную целочисленную. И целочисленная переменная объявляется вот таким вот образом. Ну, например, а равно 100 и строковую а строковую давайте txt равно hello вот и и и можно попробовать это все э, вывести на экран э, как мы это выведем а вот так вот print дальше текст какой-то, и вот здесь a или, или integer равно пишем то же самое, да, вот знак доллара и a, соответственно будет выведено, выведено значение переменной a, переведем строку, и таким же образом давайте выведем текст txt ну и давайте запустим. Perl SH. И что я тут получил? 17-18. Что не так? А, здесь, скорее всего, пробелы лишние. Нет. Что-то тут не так. Ну да, я же сказал, что любая программа должна начинаться вот, вот... Вот так вот. Вот, теперь, по идее, должно быть правильно. Да, вот. Все верно. Так, вот мы... А ну-ка пробелы проверим. По идее, должно быть все хорошо, да. Вот таким вот образом вывели две перемены. Ну, можно написать цикл какой-нибудь цикл и объявить счетчик и равно 1 до тех пор пока и и меньше там не знаю 5 и плюс плюс и открываем такой блок скобочки и давайте выведем значение и print хотя можно сразу вот так вот и э, запятую пробел так и дальше вывести последний элемент вот вот так вот ну потому что в данном случае э, а хотя что в данном случае это, это же не массив давайте запустим и посмотрим. 1, 2, 3, 4. Но пятерочки нету. Соответственно, вот последний элемент мы выведем вот здесь. Переведем на, на новую строку. А, и сделаем, наверное, вот так вот. Да. Так, print и Ну, думаю, пойдет. Ай-яй-яй-яй. Сейчас... Не понял, что оно не вывело оно вывела просто вот она вот эта пятерочка я же еще не перевел каретку давайте вот так вот вот у нас в одну строчку все уводится в конце ставится пробел дальше я выведу последний элемент и переведу каретку вот теперь все нормально а также также также можно еще написать вот такой цикл то есть я думаю вы если у вас ну, там, я не знаю вы об этом языке не слышали тут услышали вас что-то заинтересовало то конечно же нужно будет уже самому там разбираться но давайте попробуем еще for each for то есть возможностей много так for each как он пишется по моему вот так вот тоже объявляем и и for each от 1 до 9. Или давайте вот так вот до 5 И сделаем Сделаем то же самое Вот так вот И ну да В конце надо не забыть Перевести каретку И вот получилось Да, два цикла Видим результат 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Что еще можно? Ну это то, что я знаю Uh, можно uh, строку давайте объявим. str a. Равно hello. Теперь давайте выведем эту hello. Давайте вот так вот. Uh, str a. Да блин, что я один пишу? и теперь к этой строке добавим hello world добавлять вот можно вот таким вот способом то есть вот эти операторы в справочке почитайте как там добавлять как там умножать складывать и все такое таким образом мы просто добавляем к строке ну новое значение давайте так вор ну и slash n и теперь давайте выведем опять эту Хотя давайте не буду, вот, вот так. И что у нас получилось? Hello, дальше добавили пробел и слово world. Работает. Ну, что еще можно? Ну, последнее что мы. А, ну можно еще. Смотрите, для а, создания длинных. Сообщений, ну, к примеру, если вы, это у вас какая-то программка, которая там что-то парсит, открывает файлы, тоже можно открывать, открывать файлы, читать оттуда информацию и обрабатывать, без проблем. То есть, если вам нужно, если вы заинтересовались, открываем справку и читаем. Так вот, если вам нужно открывать какие-то файлы, что-то обрабатывать, то желательно еще, знаете, там, help, ну, там, у, у любых там, скриптовых или не скриптовых, но Unix команд обычно есть help. Ну, к примеру, там. Вот, пишите help. И у вас выводится вот такой вот такой вот help. То есть такая помощь. Если вам такое надо сделать, то для этого обычно надо создать длинный-длинный текст. Так вот, как это можно сделать, это можно сделать вот так вот. Равно Q, по-моему, или QQ. Да помню сейчас посмотрим и и и пишем текст help command etk и вывести его на экран текст вот так это вот. а ну-ка да, вот, как вы видите, ага, вот Enter здесь. Enter здесь только потому, что Вот перевод каретки. Даже надо вот так вот лучше сделать. Не, все то же самое, значит вот. Вот, и, скажем, вот ваш ваша ваша справка может быть. То есть, соответственно, можете создавать длинные длинный, большой текст. В основном это нужно там для справки. Ну, в основном для справки, наверное, и нужно. Ну, на сегодня, думаю, все. Поэтому, поэтому, поэтому, конечно же, информация совсем не полная. И вы ничего не узнали, если думали, что что-то узнаете. Единственное, если вы об этом языке не слышали, то эта информация могла вас заинтересовать. И вы могли... Можете смело начинать изучать этот язык. У кого есть более подробная, точнее не то, что более подробная, эта информации много в интернете, но ее очень много о каждом языке. Вот если вы являетесь специалистом в этом языке, если вы программируете там на нем достаточно долго и знаете отличные ресурсы что называется перл для чайника, где действительно все расписано толково, понятно, легко э подается материал, то, конечно же, поделитесь ссылкой. Я вашу ссылку вставлю э в описание ролика. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!